Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Сегодня у нас походу жесткий статист на тяжелом танке 10 уровня Т95ФВ4201 Ну хотя кто еще может играть на таком танке, да, по-моему обычных игроков таких танков быть попросту не может Да, здесь достаточно посмотреть на расходники, голдовая аптечка, голдовая ремка Еще плюс доп паек Почти фул. БК голды. То есть это только расходников на 60 тысяч. То есть здесь как бы ты ни сыграл, в любом случае будет дикий минус. Игрока, кстати, зовут Фролокей. Карта Перевал. Неслась здесь куда-то вражеская Шкода. Непонятно вообще зачем. Мне кажется, среднему танку, тем более такому картонному, здесь делать нечего. Объект 279. Подумал, что тоже. Правильно, нечего там делать. Поехал вперед. В итоге не нанес Шкоде никакого урона. Сам выхватил уже почти на полный стол. Ну ладно, одну тычку, одну тычку Шкоде дал. Молодец. Прям очень помог команде. То есть на таких редких танках играет... Не только лютые статисты Бывают вот и такие игроки Спрашивается Как ты получил 279 Чтобы его получить надо очень долго и много потеть Люди годами эти ЛБЗ делают Еще один красавчик Я не знаю У них там какие-то личные счеты со Шкодой что ли Два тяжелых танка 10 уровня уезжают, упарываются и умирают. Не, ну Шкода в этой ситуации молодец, да? Он пусть выступил как раздражитель. Для двух не особо одаренных союзников нашего сегодняшнего героя. Счет уже 1-2. По прочности зеленая команда проигрывает. Вот минус третий союзник. Неудачное попадание. ВЗ-55 не получает никакого урона. Летит, летит. Чемодан. Но все равно. Потихоньку. Домашка идет. Счет становится 1-4. Союзники продолжают гибнуть. Счет 1-5. Шкода высунулась, выстрелить не успела. Вот. Зачем, спрашивается, ты выглядывал. Выглянул, получил, спрятался. ВЗ-55 пошел вперед. Здесь хорошо так дерево лежит. Есть возможность выехать незамеченным. Опять Шкода выглянул. Не сидится ей там спокойно за камнем. Счет становится 2-5. На левом фланге союзники заканчиваются. Т-95 понимает, что надо отступать, дабы не зажали с двух сторон. Догоночку арта кидает чемодан Но успевает все-таки Чифтейн Уйти из-под обстрела Все три направления Команда проиграла То есть и левый фланг, и правый фланг И центр То есть это полный провал команда Ну таких боев очень много Да, нередко когда счет заканчивается Не счет, а бой заканчивается С счетом там 0. Вот что здесь делает арта, вот непонятно. Сейчас в ангар. Все, в ангар. Один выстрел, и, и, и все, и нет арты. Отъехать она может не успеть. Нет, все-таки успела. А, -а, -а из седьмой на фугасах. Второй фраг. В этом бою удается сделать Чифтейну. Прошло всего 5 минут. Третий тут же. Конечно, наступление по правому флангу остановлено. Ну, тут были такие два недобитых противника. На да, с первой и с седьмой. Больше там, возможно, никого и нет. По крайней мере, если судить по миникарте. О, а здесь сразу три ст -шки. Еще и арта накидывает. Четвертый противник уничтоженный Враг уже почувствовал победу Все летят вперед, дабы добрать да, Там какую-то домашку как Кто-то фраг хочет Быстрее, быстрее, а то кто-то другой Меня опередит Вот тут они и Поплатились Т-95 Методично, одному за другому Накидывает, накидывает Просто ПКД. Счет 7-13 Я уже не раз видел вот такие бои, когда все заканчивается вот на этом вот холме. Ну или, да, у противника тоже что-то похожее есть. Как бы все вот так спешат, спешат, и. Вот что внизу там стоять? Езжайте уже все дружно наверх. Тогда просто не будет шанса. Да, еще плюс арта вон вешает оглушение. Приходится здесь Т-95 использовать аптечку. Ну нет, срок как-то снизу они что-то, да? для леопард там застрял. Минус еще один противник. Это просто какое-то избиение младенцев. Вот еще Бабаха подъехала. Бабаха промахивается. У тебя был, была, да, возможность достаточно прочности, чтобы подняться повыше, пусть получить одно-два пробития, но при этом успеть дать в ответ. А тут получается до конца не сводится Сам не попал Сам в итоге еще и получил Это уже шестой уничтоженный противник Счет 10-14 Шкода тоже непонятно чем там занимается В итоге все на что хватило фантазии Это встать на захват базы Так здесь чуть-чуть не получается выцелить Арты-то целых три, да, еще не забываем Все, удалось уничтожить Леопарда Вот Шкода, ну чего, пока Т-95 на КД Надо было ехать раньше Чего ждал? Чего? Непонятно Да, Момент был упущен уже просто Ну Даже если бы сразу поехал у Т-95 Еще много прочности Ну даже, тогда одно-два попадания Еще не факт, что пробил бы уже большой роли бы не сыграли То есть, да, это 3,5 тысячи На танкованного 9300 нанесенного урона Еще 3 противника в живых Целых три арты Только теперь попробуй, да, если порта тоже Сейчас возьмут и поедут Один налево, один направо, другой по центру Ищи А времени осталось менее 7 минут Странно, да, что союзная арта пишет во множественном числе. Неужели вытянули? Как будто чем-то помогал. только если моральная поддержка. Вот отлично, удается одну арту уничтожить, которая непонятно зачем выехал вот так по центру. Да, у арты обзор-то маленький, на что надеяться. Во, вторая арта. Вот как я и говорил, одна поехала налево, одна по центру, и неужели третья будет справа? То уже два попадания из трех. Нет, третья арта осталась на базе. Ну, хотя бы выстрел, и понятно теперь, куда ехать. У Чифтейна осталось 8 снарядов. 140-й пишет, учитесь. Как будто ему учиться не надо. Ему просто не повезло, так бывает. Да, в чате иногда можно интересные вещи Смешные, я бы сказал посмотреть ну у арты по идее ну никаких шансов какой бы снаряд она не зарядила Ну, арта уже по-честному, да, видишь, что человек набил 10 фрагов, могла бы стоять на месте и не рыпаться. Сказать, блин, он же тащил, ладно. Пусть забирает. Стоит, ждет, родимая, все-таки выстрелила. 637 урона нанесла, не мухры Но все равно бой закончился хорошо. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.